Рад всех приветствую на канале Многодетный Бестолковый Папа. Вот ребенок нас подождал с этим кубиком с предыдущего видео. Теперь мы его убираем и начинаем дальше продолжать играть в игру в конструктор родник. Вот. И у нас тут уже вот ребенок уже собирает что-то непонятно что. То есть уже вот у него уже какие-то данные водные свои какие-то. Омар, смотри, фигурки все разные, да? Угу. Это отличается от этой фигурки? А? Да. Не отличается? Она одинаковая, что ли? Смотрите. Разные? И это немножко, папа, а это немножко майки. Аминь. Смотри. Давай. Это и каналью, вот, вот такая. А ага. у нее майки, еще одна, еще одна. Да, много. Ага. А вот давай теперь вот все эти разные фигурки в разные кучки складываем. Да. Ладно? А это сюда кучка, а это сюда кучка. Угу. Вот, все разложи. Одном другую не нравится, может, так, просто вот так. Угу. Давай, складываем. На все на разные, которые я разные, эти, на разные кучки. Понял? Понял, да? Mm -hmm. Так, это стопочки. Давай еще какие есть? Вот это сюда, сюда, да, и арка. А это одна. Арка, да? Ага. Ну, оставь, оставь. Итак, после перерыва э, мы вернулись к занятию да этим конструктором опять э, родник. Теперь мы будем по назначению использовать. То есть можно еще какие-то да придумывать игры, и их очень много. Можем еще дальше какие-то игры играть, придумывать. И ребенок сам тоже играет, придумывает какие-то игры. Ну мы сейчас после перерыва уже по назначению сейчас будем использовать. То есть будем делать вот такой родник. И прямо на растворе его сделаем. Так, сейчас нам надо, получается, эту схему мы поставим для ребенка, чтобы было видно ее, да? Чтобы он ребенок видел. И будем делать раствор. Смотри, умор. Сейчас надо раствор вот этот здесь сделать. Надо? Ну и назов. А? Да, это ровно. Смотри. Так, ложечку положим одну. И вторую. И вторую. Все. И сейчас перемешаю вот все стоит. это, перемешай. Перемешаю его. Аккуратно. Теперь смотри, вот тебе мастерок, будешь им. Будешь сейчас размешивать? Я буду водичку добавлять. Что? Mm -hmm. Давай. Давай размешивай. Размешивай, размешивай. Давай покажем. Вот такой вот раствор получается у нас. Давай еще. То есть нам предлагают вот на этом вот вырезать по пунктиру и здесь вот на этом собирать. А я просто для удобства, как бы, чтобы картонную коробку это не вырезать, я просто сюда перенес ребенку. Для удобства и упростил. Теперь вот здесь будем собирать. Умар, вот. Давай я одну покажу, как делать, а дальше ты будешь, да? Так? Да. Смотри, надо вот этот раствор. Раствор. Смотри, вот так берешь его. Угу. Вот с этого, да? Взял. Ой мимо смотри вот так вот берешь его yeah. раствор ну, как песок вот так вот равномерно его нужно поставить вот понял? Чтобы было. А? Было, чтобы... ну чтобы везде было да везде вот этот с края убираешь с края лишнего уберите и вот сюда ставишь вот так ставишь ровно видишь и теперь смотри, подожди. Вот, смотри, Теперь надо его ровно поставить, ровно. Туда-сюда нажимаешь, чтобы он ровно встал. Видишь? Понял? одновременно, чтобы везде одновременно нажимаешь. Вот так, смотри. Угу. Туда видишь, он встал. Все, понимаешь? Ровно, да? Угу. Чтобы вот так он, Он туда-сюда не был. Вот так. Чтобы... Понял, да? да. Все, вывременно? Угу. Теперь смотри, вот следующий какой вот здесь вот. Видишь, вот нарисованный у тебя. Ты бери вот такой кипей следующий. Такой будет? Может, квадратный сначала это прямоугольный сделать? Это вот сначала прямоугольный, а потом треугольный добавишь. Смотри, Умар, это смотри. Умар, смотри. Вот так возьми, вот двумя руками возьми. Угу. Вот так. А потом поставишь тарелочку и вот так вот возьмешь и будешь сюда сделать. Понял? Угу. Давай. Сначала возьми раствор. Раствор. Тарелку держи. Все, взял? Угу. Теперь тарелку в сторону поставь. И бери, кирпичик бери. Понял? да и теперь наноси поставил вот так теперь смотри лишнее вот в тарелочку сюда будешь скидывать над тарелочкой сделай и туда лишнее уберешь Смотри, мы возьмем еще один мастерок, смотри для чего. Так. Ты будешь, а, а можно, кстати, вот этим пользоваться, а вот этим убирать. Смотри, вот для чего нужен, видишь, угу. ты убираешь вот так, угу. и вот так, понял? Okay. И смахиваешь туда, понял? Uh -huh. Вот так вот, раз, и туда, все. Uh -huh. Потом вот так, раз, раз, и опять туда, понял? Uh -huh. Вот этим будешь наносить, он маленький, удобный. А уже этим будешь скидывать, понял? Uh -huh. Держи, все. Теперь смотри, вот так вот подстучи угу. Видишь, ты ровно уже Смотри, вот по этой вот выравниваем Понял? Угу. А Смотри, возьми вот так вот, вот А лишнее теперь это Лишнее надо убирать, конечно Все, давай И вот так поворачивай Теперь А теперь При... Давай, вот постучать, да? Правильно, молодец Вот так, вот так, смотри Вот так вот так вот, как ручка. Понял? И подстукь её, пальчиками поправь. Все? Uh -huh. Давай, следующий. так вот у нас Умар уже а, помыл инструмент очень быстро справился парню очень сильно понравилось еще хочет что-то строить так у нас было здесь 2, 2 лишних кирпичика то есть вот этот был и вот этот и у нас посимпатичнее получилось чем на картинке вот и еще один момент а, здесь а, нам производитель говорит что можно опустить в воду и Через 3-4 часа эти кирпичики отойдут от этого раствора и можно будет дальше пользоваться. Еще раз играть, что-то другое строить. В общем, вот они начальные шаги, первые шаги в строительство. Также я открыл канал на YouTube «Педагог без диплома». Там моя дочь будет заниматься с умором и показывать разные другие техники. Контент там будет именно образовательный. И будет более подробный и детальный разбор разных пособий, конструкторов и игрушек. И он будет интересен не только детям, но также будет и родителям. Будет интересен показывать, как родителям заниматься с детьми. И также будет интересен педагогам и учителям, которые занимаются в детских садах в школах. Надеюсь, что эта стройка понравилась всем. Ставьте лайки. А с вами следующее видео Многодетный бестолковый папа. Я устал, я ухожу.